Всем хэшки, мои дорогие друзья, меня зовут Дэнс, канал Эксельдеймс, а это Аманда Путешественница, и я вместе с ней отправляюсь путешествовать. Не знаю, что это выйдет, короче, это хоррор, я как-то помню, один раз играл в демо-версию, но я в ней играл еще до того, как у меня вообще, типа, появилось вот это вот все. Управление ВАСТ, Контрол и левая кнопка мыши, дорогая э, Райли, дорогая Райли, если ты это читаешь, значит, мы с тобой больше не встретимся, разве что в другой жизни. Жаль, я не успела тебе обо всем рассказать. Не знаю, сколько мне еще осталось, а ведь еще много нужно сделать. Прежде чем я покину этот мир, это письмо я пишу по двум причинам. Чтобы попрощаться и чтобы завещать тебе свой дом в Кенсдейле. Вторая, возможно, окажется ошибкой. Пусть тогда Боди простят меня за это. Когда устроишься в доме, загони на чердак. Там есть кое-что, что я хочу тебе передать. Найди кассету, но знай. После того, как посмотришь ее, пути назад не будет. Остаюсь вечно твоя, тетя Кейт. И вот в демо-версии, короче... В демо версии, в демо версии, по-моему, надо было кассетку найти. нихуя Ну, постарались, постарались, конечно, выглядит не, выглядит неплохо. Э, правильно же? А, Б, А, Б, С, Д и и, Ф, Короче, надо что-то будет сыграть. Надо что-то будет сыграть. И временно стоит. Елки-палки, А еще так загадок много. Аманда! А это робот, который мондемсы вытряхивает, да? Понял. Там нас, Блять, я бы тебя выбросил. А откуда копает? Грибочек. Гриб, грибочек, блядь. Привет, я Аманда. А я кудряш, Сегодня и я тоже кудряш. кудряш. Сегодня мы приготовим Яблокай. яблочный пирог. Да, я люблю, я люблю персиковый пирог. Какая твоя любимая начинка для пирога? Яблоко. У меня начинка для пирога? Капуста. Но no, капуста. Сегодня мы приготовим яблочный пирог. First, Сначала нам нужно нарезать яблоки. А hmm, hmm, чем же нам we их нарезать? Use Хуй. We can't use that. Ой, это не подойдет? А... Может большими буквами написать? We can't нет. Use that. нет, нет, нет, ну тогда нож. Я рад, что мы решили этот вопрос. Uh, Думаю, нам не стоит это делать без присмотра. Нужно быть смелым, brave, когда остаешься один. Гляди. Я пират. а Мне кажется, это небезопасно. Okay, Willi, Ладно, let's Кудряш, let's давай let's порежем яблоки. Было сложно. Для пирога почти все готово. Осталось только добавить сахар. Hmm. Ты знаешь, хранится сахар? В шкафчике, в холодильнике или в раковине? Ну, блять, конечно, в шкафчике. Здорово, давай испечем пирог. Чувствуешь запах яблока корицы? Так как мы про корицу не говорили, пора испечь пирог. Для начала разогрей духовку до 425 градусов. 425 градусов. Мы тут сами по себе, Кудряш. 425. Яблоки в форму для пирога. 40 минут. 425, 40 минут. Пирог готов. Скорее бы его попробовать. Кудряш, давай включим пирог. 425-40. Смотри. 425-40. Это форма. Нам нужны яблоки. Это не яблоко, вот это яблоко. А, кассета получила. Елки-палки. В твоем районе. Пошла жара. А где музыка? Привет, друзья, я Аманда. А really? я кудряш. CBF. CBF. Чего, блядь? Like мне so нравится, что в моем районе, районе живут мои друзья. Сегодня, Сегодня я хочу отправить своему другу кое-что особенное. First, сначала мне нужно to to сходить в магазин и купить открытку. Ты знаешь, где магазин? Да, вот. Let's go to the store. Отлично, пойду в магазин. Давай My выберем открытку. Мой друг помогал мне, fed. когда мне было грустно. Kind of Какую открытку отправить? Ну это дни рождения, блядь. Ну правда. Давай с цветочком. Думаешь, то, что нужно? Need? Давай, вот это. Я нашла идеальную card. открытку. Теперь следующее marriage. задание. Когда друзья поступают хорошо, нужно их поблагодарить. Я хочу угостить своего друга чем-нибудь вкусненьким. А меня угостишь? Я хочу угостить своего друга чем-нибудь вкусненьким. Где мне купить угощение для друга? На почте, бля. Гуд Все так вкусно пахнет. Я хочу угасить своего друга печеньем. Покажи мне, где есть печенье. Вон. Выглядит аппетитно. Осталось зайти в еще одно место нашего района. Посылка для моего друга. Он живет так далеко, что отправим посылку почта О, уже почта Почти все магазины закрыты. Наверное, отправить сегодня получится. Мы попробуем. Отправить на почту. Давай отправим посылку моему другу. Ее зовут. Подожди, я не помню. Поможешь мне? Мы можем вернуться завтра. Не обязательно отправлять посылку с ней. Нет, я Когда должна отправить, я отправить ее. Помоги мне. Кто Кому нужно отправить посылку? К... Кейт. Я думаю, просто кейт, кейт. просто кейт, потому что хозяйку дома звали Кейт. А где ужасы какие-то? Тут мне обещали хоррор. Ладно, выполняем задание пока что. Кудряш, а, это ты. Что произошло? Чтобы не произошло, ты только не... Кудряш плачет. нет, с Кудряшом произошел несчастный случай. Несчастный случай, это когда что-то происходит плохое. Но в этом никто не виноват. Мне кажется, ты пиздишь. Это может произойти у тебя дома в школе в игровой площадке. Ты можешь праниться где угодно. Сегодня днем в 3 часа 45 минут, пока мы играли, кудряш по остальному 3.45! 3.45! Какой частью тела ударился кудряш? Uh, яичко. Нет, с этой частью тела все в порядке. Uh... Писечка up, Ладно, колено right. Кудряш needs. ударился коленкой 3.45, кто может помочь? Скорая Не думаю, что человек может А, доктор Доктор Давайте идем кудряша в больницу the к доктору Hmm, в какой кабинет нам зайти? Мне кажется, в губы, блядь. В кости, конечно. Там. Посмотрим, чем мы можем получить кудряшу. 22.50. 3.45, 22.50. Ну, рентгена, конечно теперь мы можем посмотреть на кости кудряша там 2250 а там 345 что происходит Бен! мама говорила не смотреть на сварку когда вот такие вот яркие мониторы появляются это пипец Ну вот то, что она чи-чи-чи-чичи, это точно минуты, потому что на ну, минуты так. Секундно-минутная стрелка, она так вот бегает. Хорош! Сейф 826. Где сейф? Я его только что видел. Всем привет еще раз. А я кудряш. Какой прекрасный день для пикника! Какая твоя любимая еда для пикника? Моя? Oh, Мне like это совсем не нравится. All. В смысле, я ничего не писал. Фу, Аманда. Что это за запах? Никогда в жизни такого like не чувствовал. Mm, не знаю, know, кудряш. Right. Да, ты прав. Запах it's ужасный. Как думаешь, откуда тут ужасный запах? Вонка, это куча, блядь, с говном. От кексов с говном! Нет, выглядит нормально. Are you doing this on purpose? Ужасный запах От этого Ух, <звук> все верно, а что это? Этот бутерброд воняет, потому что он гниет Этот пень Does тоже гниет, знаешь почему? Things Вещи гниют, когда перестают быть живыми anymore. Блять, к чему она говорит? Знаешь, знаешь такое слово, противоположное слово «живой»? П... П... Пьяный? Посмотри Если на пень. Ну, мертвая, блядь. Думаю, нам не стоит об этом говорить. Ебала, закрыл кудряш. Заткнись. Боишься думать об этом? А что я не могу букву С? Что а! right. Чтобы я не писал, dead чтобы, чтобы я не писал, всегда было слово мертвое. Растения умирают, когда получают недостаточно света или воды, либо если заболевают. Давай вернемся к нашему милому пикнику. Ебало, закрыл кудряш. Животные тоже могут умереть. Посмотри на бедного мистера Лиса. Он умер и теперь гниет. Как думаешь, что убило его? Пистолет, нож или ядовитые ягоды с этого куста? Ну я думаю, он застрелился. Пистолет Смешной язык Да ягоды его убили Wouldn't it be nice if he could Было бы здорово, если бы он рассказал нам, верно? Mr. Fox, Мистер Лис what made Как you вы умерли? Это была старая медвежья ловушка if Охуенно Мистер Лис даже не понял, что убило его Пока не стало слишком поздно Аманда, This все это зашло слишком far. далеко. Like the... Мне это не нравится. Мы so сегодня столько всего today. увидели. Гниющий бутерброд, гниющий пень Risa. и гниющего старого глупо... riding, глупого мистера Лиса. Иногда мне кажется, что я гнию. Но это происходит очень далеко. Аманда, ничего здесь не гниет. Что ты думаешь? Думаешь, все гниет? Конечно нет, Аманда. Тебя не спрашивала мурашку дрявая. Ответ на мой вопрос. Тебе не обязательно отвечать. Пошла. Иди в пизду. Почему ты не отвечаешь на вопрос? От Соси Болт. Скажи мне. Говорю. Говорю тебе. Скажи мне. Раз ты не хочешь быть мне другом? Ответь на мой вопрос my question. Да. Думаю, уже слишком поздно. Ща въебув монитор. Ща въебув монитор. Это что, блять, poppy playtime? Себе 6 хорош. Смотри, какая-то пуговка, блять, Это что? Ну, это больше похоже на паузу. Да. Я зашел еще раз и решил попробовать сделать сделать другой пирог. Смотри, там написано, что меню Почему-то Смотри, это мы пропускали все Давай-ка мы сделаем персик У нас есть персик, он лежит тут здесь Потому что Кудряш говорит, типа, давай сделаем персиковый Бля, пирог А, подожди Блядь Так, 40 425 Ставь. Достижение получено Какая-то кассетка Что это? Где же наша именинница? Мои карманные деньги Обычно у мамы Лора, ну давай же У нас для тебя сюрприз Вот что у меня есть Мама вздыхает это у нас будет сегодня, у нас с твоей лучшей подругой. <свят> Это передача вообще не заканчивается. <свят> похоже, мы даже не слышим. Давай обсудим новые правила <свят> просмотра телевизора. Знаешь что, погоди-ка, сюрпризное видео. Лорен, Это Лорен? Она ушла. Лорен? Я обожаю мятное мороженое с шоколадом. Лорен и мятное мороженое с шоколадом. У меня теперь есть вот такая штука. Ну что-то же это должно быть. Что это такое? Смотри, ебаный Сыр. Вот на одном он не вырос Вот на этом, видишь? Выросла какая-то хуйня на полумесяце. А, картофель Это картошка, блять Они... Сука, долбоеб, Даня Я вырастил картошку Я агрофермер Мама, я фермер Папа, я фермер Смотри Я побегал Посмотрел ролик и Походу вот отсюда, пароль, я нашел Пароль будет Г У Т С Хорош Пароль гуц я нашел Ножницы и кассета чем можно ножницами сделать? О, блядь, ты что, дура? Батарейки хорош Hello, осторожно бла-бла-бла ботом очень нельзя так я записал пароль я записал пароль с кассеты который был когда мы стояли сверху пароль 1503 25 когда мы выбирали подарок там сверху был пароль 15 Да, но где это нашлось? В смысле, где это нашлось? Вот, видите? Вот он пароль. 15, вот, видите, new bla-bla-bla. Вот он был написан 15.03.25. Да, кстати, еще самое главное, что я из сейфа забыл достать. 8. 2. 6. помимо документа кнопочка чего правильно блять паузы пауза где на телевизоре кнопки то не хватало все супер Hi, привет I'm друзья Amanda. я аманда Bly. свинки Bly. козлы пудряш no, только что и звал звук She животного потому что бе, be, потому что он барашек Бе. Блять. Очень like похоже на Кудряша. <laughs> wow, yeah. Неловко, да. Ого, совсем как я. Like Посмотри на курицу. Знаешь, как называется папа? Called? Петух. Мама курица, а дети цыплята. Это даже познавательно. Некоторые мамы съедают своих деток. Ням ням. Чего блять? Ладно, давай посмотрим на другие семьи животных. Что за хуйню я сейчас увидел? Один, но честно. Давай напишем нет. Нет. Не поможешь озкой окошечки? Нет. Чужой, Нет! Бля, что там полетело? Я не могу поставить на паузу. А -а -а -а -а. Нихуя ты криповая. Мне пизда. Мне опять пизда. Конечно, сейчас Аманда вылетит, блядь. Ой, что с тобой делать? <связать> О, у меня получилось пожар устроить. <связать> Я поставил что-то на паузе. Ух ты! Мясной пирог. Картофель, грибы, мясо. Разогрей духовку до 525 градусов в форме для пирога. Смешай мясо, картофель и грибы. Выпекай 50 минут наслаждайся. Хорошо, смотри. Как сделать, э, как найти, допустим, э, картофель, я знаю. <coughs> Потому что у меня здесь есть вот такая штука. И вот месяц это картофель. Месяц это картофель. Осталось просто найти месяц. Нахуй. Нахуй. Тоже нахуй. Тоже нахуй. Тихо. Не то, не то. О! О! Стоять! Картофель! Калкой на этом, на чердаке! Блять, как она страшно орт. Это за мясо не подойдет? Я могу мясо из себя взять. О, картошка растет. Передай, Кейт мои соболезнования. папа я поставил на паузу и ввел еще раз я сейчас не хочу you. играть о прикольно о пирог 08 081821 08 821 3, 2, 5. 325 градусов. На 30 минут. О! Чего? Это надо в торт, видимо. Пусть этот год будет наполним счастье. С любого бла-бла-бла-бла-бот. -бла 4-4. А, 4, 4, 2 2 свечки 2 на 4 это 8 5 минус 2 это 3, попробуем 2 умножить на 2 плюс 1 это 5 2 разделить на 2 это 1 2 плюс 2 плюс 2 это 6 1 Ф и вот свечка еще одна. Кассета с несчастными случаями. Итак. Кудряш разбил себе голову. Но доктор Аманда уже спешит на помощь. Это же все по нарожку, правда, Кудряш? Аннаман, мне кажется, я. Ебать, на криповую. Нам нужно срочно провести операцию <связывается> на мозге пациента. <связывается> Мы используем мы все три. А -а -а! <связь> Пациент становится собой, но мне понадобится твоя помощь. Аманди, помогу. Давай успокоим пациента, чтобы мы могли закончить операцию. Все будет хорошо. Ещё одна кассета. На ней ничего не написано. Любимые фильмы Райли. Блядь, я не хочу дальше смотреть. I'm oh. Люк, подарок. 2, 8. 6, 2. Есть! О, еще кассета Семейный архив, либо смертельный архив 4 0 1 2 5 -8. Так это я смотрел У нас мало времени Это я смотрел Это я вводил в робота уже У меня ордена яблоки Сколько стульев ma Сколько грибов Сколько фруктов many... Сколько источников света так это пароль блядь Шкафа, это тоже у меня есть Блядь Где опять воду набирай Выедай, сколько я кассет уже посмотрел. Так это все, это секретные, все секретные кассеты, что были. Тогда я предлагаю запустить кассеты. Нам нужна будет. О нет, что там было? Несчастный случай. Нет. Или это мы смотрели? Пускай случается. Я единственный, кто bad, видит, что здесь не так. Кудряш, мне тебя жалко, пиздец. Is... Бля, не, малая, ты, ты больная. Малая, ты больная, просто else... пипец, блять. Кудряшу помочь. Нет, не стану тебе помогать. Я сделаю все сама. Все, мы, получается, все котсеты посмотрели. Ладно, я еще поищу загадки, но на этом, если вам понравилось это безумие, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делись впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и вас всех благодарю за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.